Со временем все проходит, чувства уходят, чувства забываются, но лишь воспоминания остаются. Знаешь, ты была одна для меня, я любил тебя сильнее день это дня, ты была лучше для меня, самой ты не любила и не врала, я ведь сам, сам накручивал себе я эти сказки они реальной любви. Улыбках без маски о том, что мы будем с тобой вечно вместе Но не бывает так, как в той французской песне Бывает, как всегда, двое повстречались Потом прошло время, разлюбили, попрощались И нет ни у кого, это вечная любви Только если они встретились к 30, Тогда уже понятен им смысл любви И тогда уже знают, зачем вообще любить Прожить вместе жизнь, детей воспитать И чтоб гордился отец, а вместе с ним мать Девочка моя, ты одна, та, ты. та Кто мне нужна, кто нужна та, Моему сердцу, Кто нужна моей душе Девочка моя, ты одна, та Кто мне нужна, кто нужна Моему сердцу, Потеряла свой смысл давно уже не будет у нас, не будет как в кино, не будет как у Джульетты и Ромео. Ведь у нас не любви, пьеса, у нас Родео, и все проходит, чувства тебя отпускаю. Мы холоднее, мы становимся, как гердоскаем. Я тебя не люблю, и ты уже не любишь. У тебя другой, теперь его целуешь. Как целовала ты меня, тогда в наши дни так же страстно, но сука. Без любви я знаю, ты помнишь нашу с тобой страсть Ты же знаешь, малыш, я б не дал тебе пропасть Ты была одна и остаешься одной Просто жаль, что ты не стала для меня женой Просто знай, что я тебя не забуду Как в порыве страсти держала твою руку ты Девочка моя, ты одна, одна да Сердцу, ты да, ты кто ты нужна моей пише, Девочка моя, ты одна, одна да, ты кто мне нужна, кто нужна а, моему сердцу, ты да, ты кто ты нужна ты моей пише.